Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске Все изменения в одном флаконе. Единая предельная база взносов известна НДС на новых территориях. Вереница проектов. Налоговый прогноз. Все изменения в одном флаконе. Для вашего удобства мы собрали все принятые изменения законодательства на 2023 год в одном материале. В нем в краткой форме представлены наиболее важные инновации, которые ожидают бизнес в следующем году. По мере принятия новых поправок материал будет дополняться, поэтому если вы хотите иметь актуальную информацию обо всех изменениях, не забывайте отслеживать его. Единая предельная база взносов известна. Установлена предельная величина базы для уплаты страховых взносов на 2023 год. Напомним, в связи с объединением фондов пенсионного и ФСС в Социальный фонд России предел для начисления взносов стал единым. Размер единой предельной базы составит в следующем году 1 миллион 917 тысяч рублей. При достижении этой суммы единый основной тариф взносов... 30% снижается до 15,1%. При применении пониженных тарифов предельная база также может влиять на ставку, а вот дополнительный тариф взносов действует независимо от величины облагаемой базы. НДС на новых территориях. Недавно опубликованный закон изменил порядок расчетов по НДС для контрагентов налогоплательщиков с присоединенных к России территорий. С момента принятия ЛНР, ДНР, Запорожской Херсонской областей в состав России реализация товаров на их территории перестала быть экспортом. Это факт. Однако применение нулевой ставки НДС для ряда таких договорных отношений восстановлено в особом порядке, и эти положения распространяются на правоотношения, которые возникли с 30 сентября этого года. Вереница проектов. Рассмотрение проходят новые проекты, в частности, о порядке регистрации работодателей и нанимателей в Социальном фонде России, о внесении правки, согласно которой в справке о доходах, представляемой по форме из приложения номер 1 к расчету 6 НДФЛ, не нужно будет указывать перечисленные суммы НДФЛ. О корректировке условий порядка формирования листка нетрудоспособности, в том числе в связи с созданием Объединенного Фонда, Социального Фонда России. Налоговый прогноз. До 1 апреля 2024 года Минцифры России и Налоговая служба при участии Минобороны России создадут информационный ресурс, который будет содержать сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета. С 1 января 2023 года машиночитаемые доверенности станут обязательными для подписания электронных документов, Порядок оформления МЧД установленного формата будет утвержден в начале 2023 года. Такая доверенность исключит риски нарушений в части обязательности нотариальной формы доверенности, а также в части действий по отмененным или утратившим силу доверенностям. Будет упрощен сам процесс выдачи доверенности. Вместе с тем, 24 ноября этого года В первом чтении принят проект о переносе срока обязательного перехода на МЧД до 31 августа 2023 года. На сайте правительства уже опубликована новость о переносе сроков. Новости Подмосковья. Через региональный портал Госуслуг теперь стало возможно оформить, то есть зарегистрировать дом в собственность. Кстати, перед строительством частного дома также нужно уведомить администрацию муниципалитета.